Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Кстати, вот эти два циферблатика можно приобрести. В описании видео будет на них ссылочка. Ну а мы с вами говорим о том, как удалять файлы э, с наших часиков и вообще зачем это нужно. Если вы, допустим, э, используете там э, такие файлы, как... Или такие э, мессенджеры, как Telegram, WhatsApp, потом прослушивание музыки, вот такой вот... Аппарат, то естественно у вас все это дело кешируется И кешируется естественно в внутреннюю память ваших устройств Которую в итоге все-таки придется удалять каким-то способом Допустим, если у вас есть там, я не знаю, как они там называются Скриншотики или фотографики то Это удаляется все очень просто вот Прямо с галереи вы можете все это удалить, дело все отметить, нажать удалить или все, или отправить обратно на часы, короче. То же самое здесь все это происходит. А вот уже с этими файликами, да, вы встроенными приложухами никакими этого не сделать. Не сможете ничего удалить. Поэтому я представляю вашему вниманию два приложения. Solid Explorer и вот еще одно приложение, которое адаптировано. Под наше устройство NaviOS с круглым экраном Это приложение И с помощью него уже вы все можете удалить Вообще без проблем любую папку со скриншотами Либо с, с чем-то с другими Управляется все кнопочкой назад, пожалуйста Без проблем Здесь же внутренняя память еще есть Кстати, даже можно включить, по-моему, FTP сервер и даже подключиться с помощью данного приложения к другим часам. И что-то передавать друг с другом. Вообще, тема прикольная, кстати. Сниму об этом видосик я э, на медне, я так понимаю, скоро. А вот с помощью этого приложения можно все удалить. Что вы хотите. Целиком. Любые папочки. Э, создать папочку без проблем. Вот здесь что-то можете сделать, удалить, создать, короче, или что вы хотите. Ну, допустим, давайте мы с вами создадим какую папку. Вот эту вот папочку мы создадим просто пустую. Ну, или вот Y у нас. Все, вот она появилась, наша папочка. И также она простенько удаляется, или даже мы ее с вами можем передать. Передать куда? А передать даже на телеграм мы с вами можем, если на то есть причина, или удалить ее же, понимаете, вот так вот, у меня, конечно же, сейчас просто здесь никаких киширных файлов нет, потому что я это уже проделал, естественно, удалил, но вот есть у меня один файлик, допустим, да, внутренний установленный, аудио, пожалуйста, я его спокойненько удалил, то же самое здесь могу предложить вам с помощью второго Приложение Кстати, с помощью него можно быстро все передавать Здесь что у меня есть Музыка есть, что у меня Ну вот тоже музон есть, пожалуйста Мы его можем также легонечко Спокойненько удалить Все, был музон и нет музона ну и, естественно, все файлы, файлы, какие у вас тут есть, а их может быть у вас куча, да, этих файлов. Допустим, если вы видосы передаете, музыку какую-то передаете там и так далее, тому подобное, кстати, музыку тоже можно удалить с помощью встроенного плеера, если он у вас а, есть, да, встроенный плеерочек, мы с вами находим, и с помощью него удаляем любую музыку. В принципе, для этого не нужен файловый менеджер, и я вам как-нибудь об этом тоже Покажу видос. На этих два файла а, будет, будут ссылочки в магазин а, VR Store. Там вы сможете их приобрести. Ну, вы были на канале SmartWatch. Пока.